Привет всем, с вами снова помощник. В у нас просто квесты сегодня на репутацию. Как делать квесты на репутацию и где их взять? Ну, а пойти в 60 уровень, и вам дается квест на репутацию. И вы можете их делать. Первое. Квесты немножко их. Ну, первое. Тут... Велика. И Монтея. Остальные, я пока еще не говорю. Это попозже. В следующем гайде расскажу. Надо сначала, если у вас есть VIP, это вообще отлично. То у вас намного больше будет репутации даваться за них и денег. Это я вам тоже покажу. Так. Мы сделали квесты уже в велике. ну вот на подобие где я вам показывал. Ну вот, вот тут сделано, немножко в Алимантии, в Али я вам еще вставил квесты, кое-какие интересные. Придется, если вам без, вип, без, без випа, без то придется немножко побегать. Ну, если знаете какую-нибудь хитрость. Ну, начинаем. Так. Идем. Если у вас есть вип на подобие на реподацию, и вот еще на щедрости. И задаем квест. вот смотрите тут 53 тут 106 работает вот эти два свитка некоторые меня конечно не... наподобие говорил про это ну, говорили что это неправда ну я вам по статистике показал как система пишет немножко лагает Люблю иногда играть на высокой, качественной графике. Ну, ничего. Вот, смотрите, опять же. X2, вот, X2. Мы тут сдали уже все квесты. И сделали и сдали, так сказать. Вот этот квест наподобие на шапочку. Подобие просто собираешь шсы, и там шапочку можешь получить. Ну репутация наподобие. А что можно на репутацию за эту дань великий потратить? Ну всего лишь какие-то тут камешки, ну и шапочку. Ну не советую вам на это тратить. Лучше советую вам просто тут приберечь вот денежки. Эти шапочки не сильно интересные и не сильно красивые Советую вам просто сделать ачивку на сборщика. Намного интереснее красивее дается вот наподобие. Далее. За сбор камней или там чего-то интересного. Теперь мы тут сделали квесты. Тут сильно за репутацию ничего нельзя купить интересного. Теперь летим дальше. Так. Ну, конечно, интересно иногда было иметь журнал путешественника. Он намного, как бы, показать. Быстрее, не надо бегать. и Сразу сохраняется ну, на том же месте. Ну, интересно. Так лучше намного. Мы прогрузились. Ну вот. Тут же мы также сделали квесты все. Уже взяли и сдали. Тоже на 60 уровне отдается Все вот эти квесты. Также у нас юза это должно быть на репутацию 100% и свиток щедрости. И мы получаем также наподобие много денег, много репутации. Вот x2 получили, посмотрели по системе, сотня полотеней дается за каждый. x2 работает. Также юзаем, его также получаем. Вот система. Тут не работает. Надо отстроить. Но это позже сделала. Также. Ну, юзаем, и юзаем. все. Тут мы все сдали квест на репутацию. Ну можно посмотреть шмот наподобие какой можно купить. Ну, советую вам. Так то бывает на первое время неплохо было бы за репутацию покупаешь и неплохо чем кого то там в магазине покупать на аукционе тот же шмот считай, продается там за 200 голда одна такая шмотка ну первое я вам скажу которые вот эти шмотки вы купили за репутацию они в аукцион не ставятся что я вам говорю чтобы вы не пытались и не тратили свою репутацию Следующее. Так. Телепортируемся далее. Вот сюда. Мы ну телепортнули сюда. Ну, тут уже гвозди почти все выполнены. Но самые интересные такие легенькие, еще легче даже намного остались. Ну, вот, наподобие собрать у нас э, бумажку. Пять штучек. Ну, и пробежаться оттуда, или телепортнуться через стражника, или путешественника. Если вам лень искать, через кого там. Как, как бы сказать Самый, самый интересный свипа Лучше телепортнуть путешественником, Потому что я не хочу Мучить свою голову сейчас Всякими там МПЦ Ну вот Идем тут Получаем X2 106 вот. Даем Получили Теперь следующая. Стражники. Вот стоя даже тут наподобие. Через них можно телепортнуться. Или как бы сказать, обозначить их наподобие. Так. Ну вот. Я телепортируюсь туда. Отсюда сюда. Не мучай свою голову, ничего такого. На минутку остановлю свою съемку. Сейчас возвращусь обратно. Все, мы телепортанулись. Так, у нас все. Мы отсюда прилетели сюда. Не мучая свою голову, так сказать. Вот, берем эти книжки. И опять же, вы не мучая голову наподобие, можете то ли здесь от, попробовать через стражников, то ли, если у вас есть помощник, не мучая свою голову, телепортируемся сюда. Ну, чтобы сохранить свою точку, надо вот нажать добавить место и сохраняйте тут, и все. Убегайте к углу другое место и нажимайте. Слишком все просто. Если вам нужен гайд про путешественника, как сохранять место и это просто сделать. Или лучше сами поймете. Советую там самим разобраться, это легко. Очень даже. Ну вот, мы почти телепортировались. Огрузка идет долго, конечно же. Ну ничего. Он то стоит, графика. Очень красивая. Ой, не туда телепортнулся. Хм. Так. Попробуем попытку Дубль 2. Я немножко подзабыл. Вот, все-таки перепутал. Пока он подарили, просто а я тут немножко не разбираюсь. Перепутал. Бывает такое. Ну, вам, конечно, придется побегать, если она вас Ошибок сейчас будет много. По-каком тесте. Прогружается вот, то подобие учетно, знаете, свип, все, как он пишет даже. Так. Все. Выполняем самое интересное выполнять. Вопрос. Так. Что является успешным слиянием, да? подобие? Я точно не помню, но так, так, так, так, так, ну, я уже забыл, конечно же. Сейчас к нему волшебные камушки. Ну, вот, неправильно. Как, как бы сказать, пример, Но лучше сделаю. На подобие вам придется побегать. Вот. Отсюда опять же вот появился, что вам надо. Вы неправильно ответили. Ну вот, опять испытание. Кто создал ядра? Опять для меня это новый вопрос. Я не сильно так. Знаю. Ну, вот опять неправильно. Придется побегать. Ставлю на паузу. Ну вот, все, мы телепортнулись на паузу. Опять у нас ошибки были. Ну вот, телепортнулись. Берем опять же. И опять же. И телепортируемся. Заморочек с головой. оксида не хочется. Поставлены на паузу, пока идет загрузка. Ну вот, мы и появились. Опять сюда же, на тест опять. Надеемся будем, что я тоже нападаю буду сейчас выполнять, я признаю. Хм. Ну вот, правильно. Вспомнил, кажется, вот что шо наподобие. Также сюда берем. Так. Ну, удачи. Так. А, ну этот помню. Вот, смотрите. Подобие Алиманте. Самый главный. И Алиманте. Хитрый вопрос. Вот, все. Ответ выполнен. Все, забираем награду. Что можно в Алимонте купить за репутацию? Ну, вещи. Намного круче, чем где показывал. Ну вот. Много. Интереснее, хорошие, красивые вещи. Конечно, не круче там, чем там, но хоть что-то. Так, ну тут можно еще и питомца купить. Ну, много и ну, на репутацию делайте квестов там наподобие. Делайте, делайте, делайте, делайте. Хлопцы, у вас много денег накопилось. Вы можете себе купить, если хотите. Но я потом куплю себе. Нет, все равно. Делаю все равно один и тот же квест. И очень даже просто. Могу еще делать 114 дней. У меня скоро увеличится там. Это то уж станет. Мне еще подарят VIP. Сказали. Чтобы я снимал видео. Будем надеяться. Так, ладно. Всем спасибо. Пишите в комментариях, если хотите еще один гайдик какой-нибудь. Ну, я думаю, что очень интересно смотреть всякие гайды. Ладно. Всем пока. И спасибо за просмотр.